Всем привет! У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился сын. Радостная новость появилась в Инстаграм Яны Рудковской. Продюсер и ее муж Евгений Плющенко снова стали родителями. Новорожденный стал их вторым общим ребенком. Рудковская уже опубликовала фото с малышом и рассекретила его имя. Мальчика назвали Арсением. Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама. Мечты сбываются. Знакомьтесь, этот малыш Арсений Евгеньевич Плющенко. Подписала Аси семейный снимок привет. Яна. Нравится тебе? Очень хороший, нравится. Он похож на тебя? Улыбается. Тебе так, он? Лажу, он Лапку down. Напомним, что ребенка паре выносила суррогатная мать. Яна сначала прикладывала массу усилий, чтобы забеременеть самостоятельно, обследовалась и даже пыталась использовать процедуру ЭКО, но так и не получила нужного результата. При этом неудачные попытки зачать ребенка негативно отразились на организме женщины, стали настоящим стрессом, который мог обернуться осложнениями поэтому пара решила прибегнуть к услугам суррогатной матери. Также в семье Рудковская и Плющенко воспитывается еще три сына – Андрей и Николай, наследники Яны от первого брака, а также Александр – первый общий ребенок супругов.